А перед началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам посмотреть группу ВК Уют в Старстейбл Алисия Онлайн. По названию вы уже и так поняли, о каких играх там идет речь. Но не тут-то было, там еще идет речь о Ловаде. Когда-то я уже вам ее советовала, но посоветую еще раз, потому что она стоит этого. Здесь ты узнаешь о новостях и спойлерах двух игр. Там проводятся посезонный рейтинг и интерактивные игры с призами, которые вам точно будут по душе. Но самое главное, в этой группе вы сможете выложить свои объявления совершенно бесплатно, почти на любую тему. Набор в клуб и гильдию, творческие услуги и тому подобное. Скоро там будет большой конкурс, они там проходят часто. Буду очень рада вашей подписке на эту группу, ссылка на нее в описании видео. А теперь приятного вам просмотра! Thank you. Ha ha.